Всем привет! Поступали различные вопросы по поводу э, моего интернета. Что за интернет я использую? Сколько он у меня стоит? Э, где находится? Где я его покупал? Э, как можно использовать его? Соответственно, какая скорость и прочее? Я постараюсь ответить на все эти вопросы в этом ролике. Интернет беспроводной э, по мобильной связи. Сейчас покажу и расскажу, сколько и что мне стоило сделать. В первую очередь нужно провести в дом антенну. Помимо самой антенны потребуется еще провод для подведения от антенны до роутера. Плюс потребуются различные переходники, называемые пиктейлы, модем и Wi-Fi роутер. Антенна расположена не слишком удачном месте. Она у меня находится не так высоко, как должно быть. Она должна была быть находится под самым козырьком. Чем ниже антенна, тем хуже качество сигнала, обращаю ваше внимание. Провод я никак особо не крепил, то есть там особой изоляция тоже не требуется. Антенна у меня по технологии мимо. Соответственно, здесь провода протянуты вдоль окна, как я уже сказал, я их не крепил. И затянуты в дом по старому антенному проводу, который там был. Я его просто затянул и за этим пакетиком пока что закрепил. Следует, конечно, все заделать, но... И ремонт дома следует делать тоже более-менее внешний. Старый антенный провод я просто вытащил и кинул здесь. Так, по поводу стоимости антенны. Антенна вместе с кронштейном, кронштейн стоил 500 рублей. Сама антенна стоила мне так, 6 тысяч почти 100 рублей. От сама антенна мне стоила меньше. Стоимость всех компонентов я напишу в конце ролика. И покажу, что и как выглядит. Направлять антенну нужно в сторону города. У нас город находится в той стороне. Поэтому антенна у меня направлена туда. Пробовал поймать на базовую станцию. Ее немножко видно. Вот она между синей крышей. Вот между синей крышей. Там вот он находится. Базовая станция у нас. Но от этой базовой станции сигнал вообще не ловится. Не знаю почему. Все неплохо ловится сигнал по базовой станции с другой стороны. Приложение. Приложение для поиска базовых станций я использую OpenCard. Скачивается в Google, включаете симку, которую хотите проверить, и у вас по ней выдает какой сигнал до базовой станции лучше всего, какая станция ближе. Вторая задача это найти эту базовую станцию, потому что бывает очень проблемно ее увидеть с помощью этой антенны и нужно выносить на большую мачту ее. По установке антенны в доме. Она у меня располагается на подоконнике. Поближе к розетке. Максимально короткий нужно сделать как провод. А, вот этот вот. Потому что чем он длиннее, тем больше идет потеря сигнала. Пока что его не обрезал, потому что мне удалось настроить антенну на достаточно хорошую силу сигнала. Пока что не обрезал, потому что мне удалось настроить антенну на достаточно хорошую силу. Пока я его не обрезал, потому что мне удалось настроить антенну, надо достаточно хорошая силу сигнала. Вот компания, у которой я покупал, называется Recon. Это реплика роутера Omni 1606. Роутер, модем компании Huawei. Так, сейчас попробуем. Huawei E3372 LTE USB Stick. Вот. Он 4G, скорость до 150 мегабит в секунду поддерживает, по словам производителя. Вот там на модели у меня видно пиктейлы. Это переходники, которые нужны для того, чтобы подсоединить большой коаксиальный кабель к выходам антенн на роутере. Просто сам на модеме просто сам модем поставить нельзя, потому что у него не хватает силы и сигнала, чтобы вывести достаточно хорошую скорость интернета. Сейчас покажу, как выглядит наш интернет. Вот, чтобы видели, подключился роутер. В списке выбираем наш роутер Resux Elkinetic Omni 2. Но ну, это реплика, как я уже говорил, компания поставляет похожие роутеры, но своего производства. Дешевое достаточно, но качество нормальное. Есть соседи, но у нас самый нормальное сигнал подключено. А, так, сервер я выбираю растериком, потому что у меня там работодатель. Начать. Пинг 49 мегабит в секунду. Вот. Интернет не всегда бывает стабильный. Но вот 30 в принципе в среднем выдает. Исходящая. Ну, тоже 30 мегабит в секунду. Сейчас полдень. Видно 12.04. Обращаю внимание, что всегда, когда пишут производители скорость интернета, да, поставщики, то. Они немножко ее занижают по отношению к тому, что есть на самом деле. Выберем Тольятти. Ближайший город. Откуда мы ловим сигнал. Ну, вот, допустим, у меня другой меня другую Тольятти, инфолада, Тольятти. Пусть будет инфолада, Тольятти. Тольятти, сервер проверяем. Ну, примерно так же, чуть повыше показывает скорость. самое. как-то так лучше всего сигнал на самом деле передается по wi-fi роутер на самом деле очень хороший единственный минус который у нас наблюдается по этому модему его нужно раз в 12 часов перезагружать сам автоперезагрузку не настроил работает у нас уже полгода все стабильно все хорошо никаких сложностей не возникает Роутер можно покупать ноунейм, no роутер мне стоил 1660 рублей, антенна мне обошлась э, в 4000 рублей, роутер обошелся примерно в 1200 рублей, сим-карта стоила примерно 400 рублей, примерно. А мобильный интернет раз в месяц оплачиваем стоит 400 рублей, так, э, провод стоил э, 700 рублей, пиктейлы стоили 500 рублей, модем стоил по-моему где-то около 1800 рублей вот примерно такую стоимость у меня обошлась а, антенна с а, домашний интернет в общем выгодно это или нет судите вам для меня это выгодно потому что я работаю через интернет и в принципе другой интернет в дом не провести именно благодаря антенне нам удалось поймать скорость сигнала в районе 70 мегабит это при хорошем начале дня и при плохом начале это в районе 50 мегабит в секунду. Под вечер скорость бывает падает до 5-10 мегабит в секунду. Бывает ниже. Но это относительно недолгие просадки. Потом все возобновляется. И это бывает в районе 9 часов вечера по местному времени. Вот. Можно найти, возможно, где-то и дешевле. Есть наверняка и другие операторы. Я использую Мегафон. Вот Примерно так. Кому понравилось видео, ставьте лайк, понравилось дизлайк, пока.